Тут не э, нашел образец, ну, Понятно. Грат Окей. Так, почва находится в, в, в, в части кости рыбы. Рыбы есть. А, Остальное делом делает, если я поскольку включаю семена, споры растений. О. Грибочки. Вы где? Ну? Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий и мы продолжаем проходить Барро Хилл. Итак, э -э, Бена, нашего чокнутого дружка, убили, короче, и мы с вами нашли э -э, номер, ну, номер кода от первого номера квартиры. Вот, нашли батарейки, надо будет сходить, короче, за металлоискателем, вот, ставить туда батарейки и... Попробовать металлоискателям что-нибудь поискать. Так, давайте для начала мы зайдем, короче, вот сюда. В первый номер. Так, первый номер у нас, по-моему, я тут записал 287. 287. Все отлично. И снова у нас здесь темно и тихо в комнате. Здесь э, вроде как писали, там ремонт идет, да? Мы вычитали. Так, кисточкой ничего не делается. Ладно, хорош. Зеркало это не посмотреть. Ванну тоже не посмотреть, ничего не посмотреть. Так, что здесь внизу? Внизу тоже пусто. Все везде пусто. Лопаты, вешалки. Но что-то здесь по-любому должно быть интересное. Что-то мы здесь должны найти, в любом случае. Так. Разбитые чаши, огнетушитель. Пока ничего интересного. Пока ничего интересного я здесь не вижу. Какой-то зимний сад. Так, опять какие-то осколки. Осколки. Никаких записок, ничего. Просто ничего. Вот единственный какой-то агрегат стоит тут. Так, и мы его взяли. И мы его взяли. Что мы взяли? Мы взяли устройство GPS. Окей. А, устройство GPS давай включим. М -м -м -м, чё он херово работает. А -а я тут записал координаты, которые мы тут смотрели, короче, с вами. Тоже в, в этих... А в записках мы нашли 277-8-4-4-6 и 7-8-5-4-4-4-5 координаты. Также в тексте было написано, что вот этот агрегат, он работает, короче, в каком-то определенном только месте. И именно в этом месте, короче, спрятан кусочек какого-то артефакта, по-моему, я так понял. Окей, Ладно. Пока я не знаю, что это за место Давай мы пойдем э, за металлоискателем Пускай у нас этот агрегат работает но Вдруг мы что-то Нащупаем, найдем Ой, я пропустил поворот, по-моему Да, вот туда, где пугало Ты хорош угу снова пропустил поворот окей это что сейчас было ладно окей а батарейки батарейки батарейки батарейки а, а где батарейки а вот все хорошо батарейки я поставил мы взяли с вами металлоискатель Так, и пойдем проверим, где э, Было Часовня, да, или что там Разрушенное Где-то вот здесь у нас Местечко, вот Ну и, блин, я, я же говорю где? Наверное, скрипком. Опа. Угу. А вот и часть артефакта. Какого-то. Хорошо. Фрагмент артефакта. Смотри, полукруглый. А -а -а -а. Возможно, что его надо будет ставить туда в кургане. Он, вызывает, он взывает к нам из земли, и кашпары мучают его, ибо видит он мир, который не может быть частью его. Когда-то давно он гордился нами, и мы гордились его именем, понимая наше предназначение. Его отсутствие мы приносили подношение его стражам, и традиции переходили из поколения в поколение. Мы уже истинно заботились о земле, которую он так бережно хранил. Но мы отвернулись от него, и теперь он взирает на нас со скорбью. Вот так. Окей. А, я хотел еще проверить, короче, кучу песка в этом. Кучу песка в лагере археологов. Пойдем туда, сгоняем. Пойдем, сгоняем он туда. До сих пор еще непонятно, что делать у нас, э, что, что делать нам в святилище. Это пока я еще так и не догоняю этого. До этого, что со свечами делать, я хотел, короче, за кадром посмотреть, полазить. Э... Так где тут? Вот. Это же, блин, это логично, это же логично Так, опять скребок, скребок, хорошо Фляга угу. Фляга, это, наверное, у нас рюмка для яиц И это будет у нас еще одно подношение, еще один дар быть И что это за дар? что это за напиток yeah, напиток дар рыба дар масло виски нормально бог бухарик это это нормально так линза хотя можно кстати еще линзу вставить ой-ой-ой-ой-ой-ой не сюда не сюда не сюда не сюда можно еще линзу вставить. Э -э хотел проверить мою теорию. Вот сюда. Ну, так и есть. Свет луны будет попадать, короче, сюда на линзу. И он будет попадать вот сюда. Ну. А сюда надо будет выложить артефакт. Окей, я понял. Я все понял. Нужно два куска еще найти. Правильно же? Правильно. Так, э, мы еще насобирали с вами кучу всяких ягод, кучу всяких... Э, блин, я заблудился. О. Кучу всяких э, грибов. Давай сходим, короче, на кухню, попробуем что-нибудь замесить, что-нибудь сделать. Так, металлоискатель я, наверное, пока выключу. Как тебя? О. Так, все, да? А, там мы забрали все. В этой. А, грушевый сок, вся фигня, короче. Опа. Опа. Смотри, заработал. GPS. Ха! Прикольно! Прикольно. А вот и второй артефакт, фрагмент. <laughs> Блин, если бы я сейчас случайно, короче, не наткнулся, я бы хрен догадался бы. Ладно, я понял, пускай работает. Пускай дальше работает, может, еще. А, ну хотя два, два координата было. В принципе, все. Он в единственном месте, говорит, работает. Значит, он больше нам не нужен, наверное. Хотя не факт. Ну ладно. Дальше посмотрим. Так, ладно. А, Давай-ка. Пойдем вот сюда. Вот сюда. Так, корзинку мы ставили, по-моему, вот сюда куда-то, да? Ох, смотри, сколько всего понабирали-то. ух Так, их что с чем тут а, смешивать? Непонятно. Так, эту штуку может. А, допустим... Что-то ничего не работает. Так, это сброс. Так. Что-то неправильно делаю, что ли? Ну-ка, ягодки. Ягодки, может, в миксер, наверное, надо, я думаю. Что-то непонятно. Или смотри, чего-то не хватает, может, еще смотрю, вот здесь вот местечко и вот здесь местечко. Может, что-то мы еще не добрали? Ну, допустим, ладно. Ну-ка, сейчас попробую. А он, блин, не смешивается друг с другом. Наверное, еще чего-то не хватает. Ладно, окей. Так, а что у нас здесь э -э в миксере? Что мы в миксере можем сделать? А сок, смотри, яблочный сок, грушевый сок. Так, так. Ой, что-то все вылетело. А крышкой не надо накрывать, что ли, типа? Короче, в каком-то порядке надо, значит, сок, наверное, фигануть. Непонятно. Пока не могу допереть, короче. Так, так, так, так. Короче, ладно, допустим. Пока я ничего не понимаю, пока ничего, ничего не понятно. Так, ну и. Ну и. Что теперь делать? Надо искать, дальше идти, короче, по лесу остальные там грибы, значит, наверное, потому что я думаю, мы что-то пр... Я я убежала после того, как ты позвонил. Я пыталась бежать, но что-то тащило меня обратно обратно, в круг. Каждый раз в моем сознании что-то принуждает меня вернуться на холм. Я не могу. Не могу. А -а -а -а. Оно пришло за мной. Уинди отвлекла его. Боже мой, бедная Уинс. Она спасла меня, это было ужасно, плод, горячая плод, он все еще голоден, он смотрит на меня из темноты, Ну почему я, почему я, почему, почему она пришло за мной? Так, значит, короче, радиоведущая выжила Собака отвлекла на себя внимание Вот И она выжила Так, давай-ка посмотрим Так, второй номер, 775 Чё-то я хочу посмотреть, короче Блин документам. Здесь мы смотрели образцы? А, нет. Или здесь? Погоди. Нет, наверное, в третьей комнате мы смотрели образцы. Не хочу понять просто... Ой, что я там-то смотрю? Так, э -э, третий номер 84-3. 8,4,3. Хочу понять просто, какое вообще приношение или что там, блин. Есть же результаты тестов э -э, с горшков подношения? Погоди, чё, заново, что ли, открывать? Ты чё, упал? В смысле? Чё, постоянно заново? А чё, в смысле? Так, ладно. У меня записано. Два. Э, семь. Четыре. Три. Один, два. Да ладно, вот это прикол заново, короче, надо все это. Так, окей. археологический комитет отвергнут. От... Нашел образец, понятно. Краткий отчет. Шуфр, образец один. Внутренние стенки осколка горшка. Масленица темной субстанции. Хотя. Сложу почту показывает, что сосуд был наполнен неким маслом. Так, масло, понятно. Блин. Масло у нас есть. Содержимый кубка химического фрукты. В данной местности семена. Оставшиеся почве, позволим нам определить, что фрукты черная смородина, крыжовник, груша. Вы то что семян черной смородины ровно в два раза больше. Ясно, да? Ты понял? Ты понял, да? Ты понял? Угу. Так, давай запишем. Груша. Крыжовник. Черная смородина 2. Угу. Окей. Так. Почва находится в, в, в частях кости. Рыбы. рыбы есть. А, Оставлены в отдельном. Поскольку совершенно включаю семена. Споры растений. Во! Отдельный документ. Окей. А по земле семена удалось интересным известны так же, как ячмень. Ячмень, ячмень. Это. Наверное, вот виски, да, и чмень. Высокий содержитель. Еще вот сделал вывод, что в горшке содержитель должен включать высшую пометную минерал. Содиум-фларид. Так, погоди, сколько? Раз, два, три, четыре. Еще три надо содиум хлорид это что такое сода какая-то а соль правильно же соль угу. да при а, ну, примеси скорее можно было ожидать наличие материалов чистый образец почвы а, ну, состояние стенок то чего использовал для хранения жидкости а вода вода нужна. а 8 надо Блин, на часы костей древесного угля. На относительном это сложен в горшке. Ну, также несмотря примерно на Не знаю, так же живому существу принадлежит эти останки. Живой существующий. Так, ладно, допустим. Пока у меня какие-то догадки есть. Так. Четвертый шушлосадик горшка среди образцов почесан Образцы прилетают молодые индивиды. У понимаешь, дерево семейства Куэркус. куеркус Дерево. Дерево у нас только одно желуди, дуб, да? Тип не достоверно идентифицировано, мы можем сделать предположение, что они принадлежат неким ягодам красного цвета. Так, красные ягоды есть у меня. Так во время семян обнаружено огромное количество гравным цели, который был добавлен про <свес> дальнейше у нас материала более точ точные результаты по этих растений грибов чего какие-то грибы короче так э Короче, желудь, красные ягоды и какой-то гриб. Только непонятно, что за гриб, какой гриб. Ладно, допустим, пошли сок, короче, делать с соком. Мы точно решили, точно поняли уже, что как... Какой сок делать. Воду нам надо из светилища достать, на надо... Да уйди ты от этих пирожных, хватит жрать-то уже. Вот, блин. Голодей-то. Угу. Так, окей. А, сок, сок, сок, сок. Что там, груша? Груша, раз. А, сок, крыжовник. два. И две черные смородины. О, смотри, другого цвета стал. А смешивать не надо, что ли? Ну, ладно. Древние боги должно быть восстановлено. Что за звук? Так, ладно. А, фруктовый сок есть. Раз, два, три, четыре, пять. Еще три. Еще три. А, тут в корзинке. Тут в корзинке. У нас чего-то не хватает. Да, погоди, смотри. А, Что там говорил желудь? Ну да, видишь, он не, не дает дальше делать, потому что у меня чего-то не хватает. Там, смотри, красные ягоды, и, и короче, какой-то из грибов надо будет. Мы не нашли еще какие-то грибы. Понятно. Пошли искать грибы. Пошли искать грибы. Где у нас могут быть грибы? Что-то сожжено еще там что-то было, да? Нет? Так, ладно. Пошли искать. Грибочки. Где мы могли их пропустить? Где, где, где мы могли их пропустить? Пошли смотреть аккуратно, аккуратно и внимательно смотреть за грибами. Где мы могли их упустить? Вроде бы, как бы, блин, я смотрел по всем сторонам, как бы четко все, все. Все четко, все офигенно. Я смотрел по сторонам. Опять? Хорош, что ты от меня хочешь? Сегодня случилось что-то страшное. Мне кажется, я знаю почему. Все это правда, я знаю. Я наблюдала за тобой. Ты ведь знаешь. Оно идет по твоим следам. Сначала смотрит, потом манит тебя к себе. Че по моим следам сразу? Голоса в голове. Я вообще Шепотное здесь ни при чем. Натвори... Ты Натворили какие-то дичи, короче, а они по, по моим следам идут нормально вообще просто. Иди ты лесом. Иди прячься. Я потом за тобой приду. Так. Э -э грибы, грибы, грибы, грибы. Грибы, грибы, грибы, грибы. Где грибочки? Может, где где-то грибы есть? Ну-ка, грибы, грибы, грибы, грибы. Грибы, грибы, грибы, грибы. Грибочки. Грибочки. Погоди, а, а где... Да блин, почему я... Не получается. О. Что-то я проскочил, да, там? Надо здесь еще посмотреть. Грибочки, где вы? Родимые. Угу. нет, ничего. Как я мог пропустить грибы? Я вот не понимаю. Или мне не грибы нужны? нужно какие-то листья. Да не, скорее всего, грибы. Я так полагаю. Он там, может, где-то я не досмотрел. Либо где-то от где лагерь, короче, археологов, там вот эти вот лесные тропы, вот эти вот там, типа, непонятные, может где-то там, короче, я пропустил грибы. Потому что там тоже, как бы, как-то ну, непонятно. где-то здесь. Блин, такие шорохи, и такие хрусты везде. Еще как выйдет кто-нибудь. Булдыжник, Еще как выйдет. Надает мне лючей Так. Ну, здесь, походу, нихера. Здесь поход ни Так, ладно, здесь у нас ничего нет. Здесь я посмотрел, здесь все хорошо. Идем, короче, в сторону святилища. Ждите. В сторону святилища пошли. Опа. А, это ягоды, я их уже взял. Мне не нужны. Ягоды мне не нужны Может реально где-то В стороне святилища находится Так, погоди, здесь что-то есть? Нет? Нет Как раз где-нибудь, знаешь Сейчас спустимся, короче, вот сюда вот, К святилищу, где-то вот здесь Может грибы какие Так, по кругу надо осмотреться, короче Здесь, может, какие-то Грибочки, кружки там, игрушки. Может, самому святилище? Не может быть такого. Я почему-то думаю, что... Погоди, вот здесь еще что-то надо сделать. Здесь какая-то надпись, вот видишь. Сколько вам облить? Опа. Так, погоди. Слава Святой Анеке спустилась с небес, чтобы дать им этот родник ободрить... Наши души. Слава. Священной ныке. А Аминь. Это, короче. Аво. Короче, этот. Молитва. Так, погоди, я а помнишь камни, короче, которые стоят. Так, у меня бумага осталась, да. Камни, которые стояли возле кургана. Там же тоже. Может такой, такой же принцип. Как думаешь? Надо будет проверить. Но для начала ищем грибы. Грибочки! Вы где? Ну, те грибы я взял. Белые. Те белые грибы я забрал. Поэтому здесь смысла больше нет ничего. Здесь, по-моему, нет больше грибов. Если только где-то за машиной, он с той стороны, но мне туда не пройти. Вот эти грибы я взял, они у меня есть. Ну остается, короче, знаешь где место, место, которое вот к кургану, где <coughs> туда-сюда не пускают, где, короче, этот. Ну где курган, где лагерь, вот туда вот наверх. Ну там красные грибы. Но ну, я такие брал, да? Точно? Правда? Брал же? Скорее всего, да. И что за? Да, я эти взял. Может, может быть. Хорошая Может быть а -а Я что-то не так думаю Ну, неправильно думаю но в любом случае, короче, мы сейчас а Вот так сейчас здесь про прошвырнемся за грибами, да И Как раз все равно в любом случае мы выйдем Так, а давай-ка мы тогда справа ходили Может, здесь я пропустил где-то? Я же налево не ходил Ааа Здесь еще дорога Выйдем, короче, к тем камням Тоже проверим Камешки Да, блин, еще сюда Не, здесь дорог, короче, пипец Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Блин, в этом лесу вообще дико. Я, наверное, хожу кругами, мне кажется. <звы> <звы> Жесть, просто звуки, я охерее. Так, ну это те грибы я брал. сюда те грибы я брал нет здесь опять эти угу. тут понятно скобки прекратить Но, блин я почему-то думаю что не ну не может быть такого что вот прям вот прям вот так вот сложно короче искать надо они должны быть по-любому где-то на видном месте эти грибы Как-то вот, я, я, я так думаю Где-то просто по пути попасться О! Да? Они? Или это... Это те? А, нет, мы вернулись назад Блин Ты назад вернулся Точно Так, это опять я назад туда а я заблудился короче я короче заблудился так стой здесь ничего нет Да что ты будешь делать а твою мать так сюда как как я сюда как как я обратно то вышел Во, блин Так Может где-то здесь грибы Ладно, допустим Так, давай посмотрим Что мы можем сделать Угу Как я и говорил Только ни черта не понятно Что, что это такое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 Что-то должно, короче, получиться. Я уже понимаю, что это такое, короче. Это опять показано нам вот то, что, ну, моя теория, свет э, луны. Вот эта луна, наверное, да, свет луны попадает вот сюда. И какая-то рука. Наверное, э, во время вот этого ритуала мне надо будет... Мне надо будет, короче... Так, здесь нет грибов. Мне надо будет поставить, короче, руку. На второй пьедестал, который, помните, там это э -э -э, был отпечаток руки тоже. Так, может, где-то здесь прибыто. Это здесь упустил? Я просто уже не понимаю, куда. Где Где мне искать? Где мне смотреть? Где мне смотреть эти грибы? Кто? Иди, то Где? Что-то пробежал быстро. Надо каждый уголок смотреть. Так, ладно. Эти я взял тоже Здесь мы были угу. Так, здесь по сторонам не посмотреть, да? Ага Ага Эти грибы я тоже взял Мухи какие-то летают Сейчас посмотрю, если здесь нет грибов. Тут нет грибов. Короче, ХЗ, Я, короче, ХЗ, просто хз. Просто хз. Вот так соберешься грибной суп, короче, сделать и грибов не найти. Тут не пройти. Ладно. Дорогие друзья. Я наверное за кадром. Короче. Похожу. Поищу грибы. Вот. А, недостающий. Да. Или что-то там. Короче. Вот. Найду. Короче. И продолжим с вами снимать. Вот. А на этом я заканчиваю. Друзья. Кому понравилось. Ставим лайки, Подписываемся на канал. Группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем побольше. Бугайшеник. И пока.